Привет, девчонки! В зоне вещания, проект Valimazof.ru и я, Юлия Рыж. И сегодня у меня на связи моя ученица, э, женский психолог Ирина Ран. И сегодня мы с ней поговорим об уверенности в себе. Но для начала, Ирина, мне бы хотелось узнать, расскажите каков был ваш офис, из которого вы ушли и почему вы это сделали? Нет, да, Юлия, у меня был действительно необычный офис. Это было учреждения для детей и детей, которые остались без выключения родителей, и я довольно-таки продолжительное время работала с детьми, оказывала им психологическую помощь, и все, что я считала нужным, сделать в этом случае в данной детей. И знаете, в один момент я просто поняла, что дальше, и выше я не могу прыгнуть, и я не могу больше ничего сделать, и что мне стало просто скучно. На самом деле я продолжала обучаться в тренинговых программах, в обучающих проектах, и поэтому тот багаж знаний, который я получала, он у меня накапливался внутри, и в один момент я просто почувствовала, что если я не начну делиться всем накопленным с миром, то меня просто разорвут. И даже в той ситуации, когда уже решение было принято, на меня навалилась куча страхов, сомнений, каких-то других моментов, и я в полной мере очень сильно в этот момент испытала всю прелесть неуверенности в себе. Ирина, вы сейчас занимаетесь женскими вопросами и ответами на них. Расскажите, какие же основные женские вопросы в 21 веке? Юлия, таких вопросов на самом деле несколько. Женщины обычно задаются вопросом, как делать в своей жизни то, что хочется как достигать своих цели по-женски, как а, сохранять при этом свою привлекательность и женственность, как найти своего мужчину и построить с ним счастливые гармоничные отношения, и как все это осуществить в своей жизни, если на каждом шагу встречаются а, всем нам знакомые тысячу и один женский страх. Один из вопросов, который вы озвучили, был уверенность в себе. Но под уверенностью все подразумевают разные понятия. Раскройте, Ирина, понятие уверенность в себе. Уверенность в тебе – это настоящая жизнь твоей мечты. Это когда ты ставишь себе цель и достигаешь результата. И когда этот результат вдохновляет тебя и мотивирует на дальнейшие действия. Это когда ты… Ставишь цель и достигаешь своего успеха. И этот успех придает тебе столько сил и столько энергии, что ты можешь свернуть горы. Это необыкновенное, совершенно потрясающее ощущение внутри тебя, когда ты точно знаешь, что в своей жизни ты можешь все. Ирина, а какие возможности открываются перед женщиной, когда она становится уверенной в себе? называется мир во всей своей полноте. Такое чувство внутри, что стираются все препятствия, все преграды и все границы. И ты начинаешь ощущать внутри себя, что мир, вот этот огромный, прекрасный мир, он действительно без границ. А откуда идет неуверенность в себе и как с ней можно бороться? И на самом деле все проблемы а, начинаются в нашем детстве. И знаете, в этом никто не виноват. Самое главное, что сейчас, находясь в состоянии взрослой самостоятельной женщины, и в тот момент, когда вы а, осознаете, да, у меня есть проблема неуверенности в себе, вот именно в этот момент, именно с момента а, вы можете уже действовать и двигаться в этом направлении решая данную проблему ирина дайте три простые методики как можно бороться с неверенностью в себе Все очень просто на самом деле во-первых принимайте себя такой какая вы есть прямо вот здесь и сейчас а не когда-то там в далеком будущем. И начинайте себя любить. Выполните для этого простое упражнение. Подойдите к своему зеркалу и скажите себе, я люблю тебя. Сердечно, искренне. Я думаю, что это для многих будет сделать сложно. Но вы не сдавайтесь. И со временем вы научитесь признаваться себе в любви. Во-вторых... А, совершайте ошибки, полюбите свои ошибки и измените к ним отношения, принимайте ошибку не как какой-то проступок, за который вам обязательно ну, для вас следует наказание, ни в коем случае, ошибка это ваш очень ценный жизненный опыт и а, анализируйте ошибки и делайте из них правильный вы вывод. И тогда вы сможете а, прийти а, к нужному результату. И в-третьих, защищайте себя от негатива, оградите себя от него. И каждый день свои мысли настраивайте в позитивном направлении. Если вы будете выполнять эти несложные три рекомендации, уже через некоторое время вы... Увидите, как меняется ваша жизнь. Действуйте и не сдавайтесь. С вами была Ирина Ран. И до новых встреч. Всем пока. Ирина, спасибо бы огромное за то, что вы объяснили, что же такое неуверенность в себе и как с ней бороться. И я думаю, что многие девочки обязательно воспользуются возможностью и побольше узнают об этом феномене уверенности в себе и, конечно же, станут прогрессивными, станут уверенными в себе и поплывут по этой жизни легко. С вами был проект Valimazefs.ru и я, Юлия Рейш. Пока-пока!